Вот он, новая тачка, которую сюда поставили, а сасантовскую убрали. Так, какого хрену? Ну вот так вот. Ну ладно, и фиг с ней. А вообще, мне интересно, это мы на время, пока этот придурочный будет в тюрьме сидеть? Возможно, так и будет. Ну что, давай посмотрим, что у нас следующее тут. А следующее это давай точка посмотрим. проникновения. Найдите способ перебраться через ограду вокруг тюрьмы. Ну пошли искать способ. Погнали. Тачка на месте. Так, вот он, Ричардс Маджестикс. Мы к нему подъехали почти. А нам киностудии надо. Да, да, да, да. да Здрасте. Смотрите в вашей найдите трейлер с трамплином. Эм, а вон она, наверное, да, впереди стоит. Ну да. Че нам придется в сухую, блин? А вон грузовик. Вот я проблем. Его? Кого? Куда ты тут своим пистолетом? Так. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, ты там все? Ты тихо, в меня не стреляй. Еще один какой-то. Подожди, а че он такой живучий? Я в него, я в него с минигана стреляю. Это Терминатор. Смотри, это это... Чё? это Терминатор в натуре. Ну да. Скотина, не вставай. Да, он у меня стоит. Вс? Все. Мы подавили Пойдем. восстание машин. Фух. Ура! Я в него вписал тысячу патронов, чтобы ты понимал. Так, нам вот эту хрень так. надо забрать. Да, садись ко мне. Да, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Я хочу вот на это. Да я его хотя бы подцеплю. А я сам хочу зацепить. Кыш. А, ну иди, пляй. Иди, пляй. А, тут еще, слушай, а тут грузовик не поломанный есть. Вот он. Спрятанный. Да, Армас, Может, ты чистый? Вы забрали трейлер. Давай. Так, сейчас главное не зацепиться. А, еще и копов дали. Ну, спасибо. А мне интересно, если я выйду из этой тачки и... Ой, блин, там стрельба сейчас будет. Там сзади еще ребята. Я патрульной машине. Ха-ха. Так, и как мы на этом трейлере уйдем от них? Может быть реально пересесть в другую тачку, уехать от них, потом вернуться. Я думаю, не в другую. Я думаю не в другую тачку. Я думаю, что тебе просто нужно. Туда, в реку. Да господи, боже! Просто вниз, помнишь, где мы были? Просто туда заехать надо. Это на трассу надо выезжать, ты не в ту сторону едешь. Давай, есть куда я за тобой. Бум. Я тут от копов избавляюсь. Угу. Mm -hmm. Угу. Методом С4. <laughs> Давай, вези куда надо, я за тобой по. А ты где вообще? Я вон. Он. Налево тебе надо сейчас. Взял, повернул направо, ну да. <laughs> право это такое же право, как лево. Я тебе говорил, что надо. Надо мне было судиться. Нет, нет. Давай, нет. короче, я сейчас. Я еду. Погодь, погодь, погодь, погодь. Давай ехать прямо. я везу большой груз а чё копы там все мне нужно будет как-то тебе нужно будет как-то как сейчас видишь трассу которая пересекает следующую дорогу тебе нужно на нее попасть как-то вот это да или ехать сейчас влево короче нам нужно попасть на трассу вот, теперь направо поворачивай, направо-направо-направо. Ехай за мной. Ой. Стой, ехай за мной. Едешь? Я думал, на тут трассу. Подойди, сейчас. Не-не-не, на эту. О. А, тут раз разлом есть. Тут разлом есть. Прикольно, вот сюда, я думал, поворач... сейчас груз потеряю. Вот сюда, где я, поворачиваю. А все, копы ушли тут ту ту ту ту тут ту тут ту тут ту ту тут ту тут ту ту ту ту ту мы едем едем едем а что это за люди там нас ждут Машина машинатян человек какой-то здрасте подручные сесанты а то есть вон как покиньте сектор а это подручный не трогай его. Да не трогай покинуть сектор. Это второй терминатор. Жаль отсюда. Елки. Тут что-то в тюрьме происходит, какая-то дичь. Может мы будем покидать сектор? Да, да, да, да, да. Вопрос, как? Мы бежим в тюрьму. Нет, я бегу в другое место. В горы. Я, горы, короче, вообще просто убегаю. В горы! В горы! В горы! В горы! В горы, в горы, в горы, в горы! Блин, я чё, все еще в этом секторе? Я уже в другом секторе. Давайте, все Нет Трасса Redwood Lights! Оп! Оп. Оп. Оп! Ты слышал это? Я слышал. Я не знаю, что там будет подручно, если Санты делать, но он явно не выжил. Так, я, короче, тут универсал угнал. Я, короче, покидаю сектор на машине, а ты как хочешь. А я не на тачке, я просто так бегу. Подождите, пока организация что? покинет. Трамплин доставлен! Ура, да. ура! Ура! Ура, ура, ура! В общем, в следующий раз мы уже начнем эту самое самую сложное, наверное, то, что будет. За всю череду этих ограблений. А Сейчас послушаем, что нам скажет Сасанта. So а, все, его уже поставили, короче, куда нужно, хорошая работа. Ну да. То есть у нас будет загадка, где он будет стоять. А это, кстати, интересно, куда его поставили. Так что в следующий ну, раз мы это если увидим. Если вы хотите узнать это, да, то в следующий раз... Не забывайте колокольчик поставить, иначе не увидите, где там оказался трамплин.